Уважаемые коллеги, добрый день. Вопросы, которые вам предстоит сегодня обсудить, имеют для нашей страны и общества ключевое, стратегическое значение. Речь пойдет о важнейших демографических проблемах, от решения которых зависит без всякого преувеличения будущее России. И очевидно, что законодательные и исполнительные власти... Власти региона в данном случае прилежит здесь важнейшая роль. Вы знаете, за последние 13 лет тенденция сокращения населения приобрела в России, к сожалению, устойчивый характер. За эти годы число людей, которые ушли из жизни, превысило родившихся на 11,2 миллиона человек. Еще один тревожный демографический фактор. Это стремительное старение населения страны. Доля людей старше 65 лет составляет сейчас 13,7%. Таким образом, мы почти вдвое превысили международный стандарт, согласно которому общество считается старым. В России на тысячу работающих приходится сегодня 276 детей и 323 пенсионера. Посчитайте, кто работает. Это почти 600 человек, 599 человек. При этом замечу, что общее сокращение трудоспособного населения обусловлено в том числе и высокой смертностью. Мы должны переломить эти негативные тенденции. Переломить, опираясь на системную и хорошо просчитанную политику в этой сфере. Как вы знаете, первоочередные меры здесь уже приняты. И о ходе их реализации... Сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев расскажет, как человек, который отвечает у нас за национальные проекты. Я же остановлюсь на важнейших направлениях совместной работы. Первое – это создание необходимых условий для повышения рождаемости. Имею в виду не только воспроизводство населения, но имею в виду всестороннюю поддержку семьи, укрепление ее авторитета в российском обществе. Прямо скажу, очень многое здесь зависит не только от материальных факторов, но и от моральных, моральных ориентиров, от того, какое место занимают среди этих ценностей семейные ценности. И наша задача – всячески поддерживать, возвышать институт семьи, поднимать престиж материнства и отцовства. Эти вопросы должны быть в центре внимания власти всех уровней и очевидно, что более эффективно они могут быть решены, конечно же, на местах. Ведь именно там люди живут, решают свои социальные проблемы, строят семейные отношения. Я также считаю, что система пособий и льгот, которая начнет действовать уже с 2007 года, это, безусловно, весомая, но лишь вспомогательная часть доходов семьи. Мы должны идти дальше. Создавая все условия, чтобы родители могли иметь достойную оплату труда, в стране должно быть не только больше детей, но и вырастать они должны здоровыми и нравственными, и физически. Должны получать необходимое образование, воспитание, а в будущем достойную работу. И еще раз подчеркну, что от региональных и муниципальных властей во многом зависит создание новых рабочих мест, развитие малого бизнеса, формирование свободного делового климата и в целом повышение качества жизни людей. Решение всех этих проблем имеет прямое отношение к созданию условий для демографического развития. Следующий вопрос, который будет обсуждаться сегодня, это... Пути преодоления высокой смертности. Как уже отмечалось и отмечалось не раз, тяжелой проблемой является смертность людей трудоспособного возраста, 80% которых мужчины. И что особенно тревожит, группы риска здесь стали существенно моложе. Причины таких, так называемых, избыточных смертей хорошо известны. На первом месте стоят болезни сердечно-сосудистой системы, на втором так называемые неестественные внешние факторы, дорожно-транспортные происшествия, отравление алкоголем, правонарушения. Очевидно, что ключевым фактором смертности являются условия и образ жизни людей. И потому при разработке региональных демографических программ надо учитывать не только вопросы повышения уровня здравоохранения, но и развития системы досуга, физической культуры, спорта, улучшения условий труда. Особое место занимают, занимает проблема алкоголизма. Эксперты считают, что значительная часть смертей, которые можно было бы предотвратить, так или иначе связаны со злоупотреблением алкоголем. Полагаю, что все эти темы будут самым серьезным образом сегодня обсуждаться. Третье направление демографической политики – это грамотное управление миграционными потоками. Сразу же скажу, что потребность в притоке людей, приезжающих в Россию из других стран, продолжает оставаться весьма высокой. Именно на них мы можем рассчитывать и решать. Краткосрочная задача пополнения населения. При этом надо иметь на виду, если в 1992 году миграция практически полностью заместила убыль населения России, то в 2005 году только на 12,7%. Поэтому привлечение из-за рубежа наших соотечественников остается одной из важных задач. Вы знаете, что в июне была принята соответствующая программа их добровольного переселения в Россию. И в следующем году 12 регионов России примут желающих вернуться на свою историческую родину. И от того, как будет проведена эта работа, прямо зависит дальнейшая судьба этой программы. Рассчитываю, что пилотные программы в субъектах Российской Федерации и входящие в них муниципалитеты окажут переселенцам всемирное содействие. Имею в виду их первичное обустройство. Предоставление работы пенсионного и медицинского обеспечения, дошкольного и школьного образования для детей. Хотел бы подчеркнуть значение грамотной и деликатной работы, направленной на интеграцию иммигрантов в ту среду, где им придется жить. Важно при этом обеспечить баланс прав и законных интересов как граждан России, так и переселенцев. И, наконец, несколько слов о трудовой миграции. Миграция, которая не решает демографическую проблему, но закрывает часть важнейших потребностей страны в трудовых ресурсах. Напомню, что с 15 января будут существенно упрощены режимы получения разрешения на работу в России, особенно для граждан из стран СНГ. Известно, что излишние административные процедуры способствовали росту нелегальной миграции и развитию коррупции. Но хотел бы при этом подчеркнуть, что одновременно с упрощением режимов значительно повышается и ответственность работодателей. Причем как за законность пребывания привлекаемых на работу иностранцев, так и за условия их труда. Должен также отметить, что с 1 января 2007 года важнейшие функции в области занятости – а также формирование предложений по трудовой миграции передаются в регионы. Разумеется, вместе с ответственностью за исполнение этих полномочий. Должен сразу оговориться, что вот попытались сейчас определить, сколько же нам нужно иммигрантов, мигрантов временно прибывающих на территории России. И с сожалением должен вам сказать, даже не можем определить эту цифру. И это говорит о том, что между регионами, муниципальными властями, федеральным уровнем власти, работодателями, бизнесом, государственными предприятиями нет пока хорошо налаженных контактов в этой сфере. Уважаемые коллеги, задача федеральных властей в решении вопросов о демографической политике – установить общие правила и нормы предоставить гарантии, обеспечить, принятие, э, обеспечить принятые меры необходимыми финансовыми ресурсами. А вам и вашим коллегам из органов местного самоуправления предстоит информировать людей о содержании принятых документов, дополнять их своими мерами поддержки, не отпуская при этом волокиты. Более того, вам предстоит разработать собственные региональные стратегии решения демографических проблем стратегии, учитывающие региональную специфику, традиции и особенности. У вас наверняка есть предложения по вопросам методологического, кадрового и организационного обеспечения демографических программ. Очень рассчитываю, что все это вы сегодня не только сможете плодотворно обсудить, но и сформулировать свои предложения таким образом, чтобы они дошли до федерального уровня, были учтены федеральным уровнем. И с тем, чтобы у нас в конце концов была сформирована единая государственная политика по этому важнейшему направлению нашей совместной деятельности. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое.